также тотального влияния на людей через определенные системы зомбирования, называют системами непрямого внушения, которые очень часто являются прямо угнетающими психику людей, уменьшающий иммунитет человека и так далее. Нужно обязательно для себя создавать определенные защиты. И они заключаются в том, чтобы тотально контролировать и отставлять от себя вот такую информацию. Именно поэтому я стараюсь не смотреть политика в обсуждение политика, обсуждение звезд. Стараюсь не смотреть на женщин, которые уродуют свое лицо, свое тело, стараюсь получать информацию больше такого, наверное, развлекательного характера, допустим, и то не пошлую, то есть я стараюсь не смотреть там уральских пельменей, девятый квартал, я смотрю путешествия, я смотрю там